Древнее каскадерское искусство передается мастерами из поколения в поколение. Настал и твой черед перенять мой опыт, сын. Урок первый. Прыгай! Джеки Чан в роли Джеки Чана. Конь в роли коня. Кунг-фу жеребец Эй, батейш питомцы меня не